А вы слышали крестного отца в мажоре? Здравствуйте, друзья! Это реакция номер пять. И сегодня у нас три участника. Поехали сразу к делу. Первый участник Владислав Гросный. за видео так давайте с самого начала но ну, прежде всего сразу хочу отметить посадка посадка в принципе приемлемая все хорошо Ну, иногда только сильно головой кивает да клюет носом а, но в целом нормально значит по, по остановке левой руки проблемы есть с аккордами сложными например такими да то есть поэтому их надо отдельно проработать прям расслабили руку взяли аккорд расслабили взяли чтобы он брался в доли секунды раз и готов готов мгновенно да? То есть, чтобы не набирать вот эти аккорды и прочее, да? А все аккорды проработать отдельно нужно. Дальше. ритмические мне показалось, что где-то что-то не то. Значит, попробуйте играть ударами вниз всю мелодию. Вот особенно, когда начинается бряцание. Да? И особенно, когда... Вторая часть пошла. Поскольку удары вверх и вниз... В балалайке они неравнозначны по стилистике. Да, мы стараемся их сыграть одинаковыми сделать, но по, по стилистике они нерав... неравнозначны. Поэтому для начала поиграйте все вниз, чтобы выровнять ритм, потому что с ритмом проблемы явно. Вот немножко э, неправильно что-то звучит, и поэтому ощущение, что что-то не то, как будто бы, да, но на самом деле просто неправильный ритм. Вот, ми... проверьте ноты, э, в целом хорошо, уже знаете мелодию. М поехали так, сначала. Да, желательно, чтобы сразу убралось, не, да. Ну вот он сложный аккорд, да, он тяжело берется и баллаяка не настроен. Вот, значит, это я уже сказал, надо потренироваться. И этот аккорд хорошо срывы получаются, но здесь надо. немножко конечно хорошо так Но... там опять с ритмом и вот здесь непонятно то ли это бряца не то ли это арпеджата если это рпиджата то это надо играть большим пальцем а если бряца то это Играется одномоментно, то есть ударом, и ударом не ногтя, потому что вы играете пока ногти, да? Ну, конечно, ногтем не больно. В общем, тренируйтесь играть, бряться неправильно. Не так, а так. Ну, я об этом все время говорю. И вот пошло как раз место. То есть это вот. Быть. Вот, и вся пьеска, она вот так и вот звучит. Ну, плюс аккорды, я думаю, пока можно не поиграть, а играть интервал все-таки. вот, да, здесь. Поиграйте вниз все здесь, потому что, ну, это пока не неуверенно звучит. И окончание тоже надо проверить. вот звучит криво потому что в разные стороны поиграйте ну то есть мы используем переменный штрих когда это оправдано а не все время просто потому что это звукоизвлечение вот поиграйте пока все вниз так следующий участник спасибо молоканова ульяна угу. подмосковные вечера да Так, это моя аранжировка. Да, я помню, давал нотки, чтобы ребенок подготовился, значит, Ульяна, давайте с самого начала вибрато Я вот смотрю в наушниках, получается, она играет вместе с ансамблем. До да, вибратор, значит, обратите внимание, палец куда идет вот сюда, вверх, да, я уже рассказывал, что вибрато мы играем внутрь баллайки. То есть указательный палец давит и скользит по струне, давит в струну, и потом происходит звукоизвлечение уже непосредственно. И мы качаемся на подставке, вот, качаемся медленно. То есть нужно поработать над вот этим движением и э, с правильным звукоизвлечением. То есть внутрь балалайки, внутрь. И потом открываем руку и качаемся. Вот э, Ульяна перешла просто на, в принципе, нормально, ничего в этом страшного нет. Но если э, играть как, ну там, я написал, что вибрато. Вот если играть вибрато продолжать, то после каждого арпеджата мы возвращаемся на подставку и вибрируем. Вот было бы вообще классно. Вот, ну, вот так, молодец, хорошо. танута. то, должен быть. Так, тремоло. Ну, тремоло зажатое, понятно, у детей оно, в принципе, всегда зажатое, то есть очень тяжело раскрепостить руку, чтобы было свободно. Тремоло, упражнение для тремола это именно вот вращательное быстрое обрядание. не быстрым, тогда будет получаться хорошо. Не те, не, не те ноты да соль диез внимательно ульян паровит нотки еще соль диез почему соль диес пропускаешь не понимаю вот там везде соль диес написан поэтому <смех> Проверь, вообще не тот ритм секунда, мира. Э. Вообще не то. Значит, э, нотки проверьте, пожалуйста, да учите потому что странно, вот ребенок в наушниках играет, по идее, слышит должен ритм, и вот здесь как как она не сбилась, я вообще не понимаю. То, то же самое. Сульдиес. Да. Вообще не так, да, то есть надо... Короче говоря, э, видимо... Э, Видимо, пьеска. Ну, Более-менее уже выучено на 80%. Надо еще добить и сделать уже хороший концертный номер. В принципе, Это, получается, в стиле джаз. Да, ну да, вот, соль, короче, соль диез у нас с соль диезом проблемы. Давайте концовку посмотрим, как, как у, Аля, у Ульяны получилось. Ну, концовка тоже не так. Послушайте вместе с ребенком, родителям больше обращать, чтобы вы э, и по ритму проверьте, в нотах написано все. <музык> <музык> не, ну молодец, что в, до конца доиграла, то есть не сбилась и не остановилась в целом. В общем, я так скажу, почти готово все. Нужно чуть-чуть позаниматься еще а, и проверить текст. То есть соль диез у нас проблема. И проигрыши, да, проигрыши с, с, и конец ритм просто надо чуть-чуть проверить и переучить просто. А так вообще, молодец. Давай вперед, вперед, из песничка. Хорошо, следующий участник, спасибо. Ага. Долгих отдель, 13 коробейники Ух ты, обработка, шалова. Так, ну это, видимо, с конкурса какое-то видео. Так. случае я думаю призовое место здесь явно обеспечено Там написано областной конкурс что-то юных исполнителей на народных инструментах карабинники так и называется молодец в любом случае я думаю что скорее всего может даже и первое место да значит давайте с самого начала посмотрим где у нас тут да, 13 лет уже Возраст, когда начинает вытягиваться ребенок, поэтому э, немножко с посадкой. но ну, это так откорректироваться можно. То есть немножко хотелось бы, чтобы уже более уверенно держал инструмент, не, немножко не наваливался на, на него так, да? То есть чуть больше корпус был бы ровный, э, хотелось бы. Такое ощущение, что рука как бы немножко вот, вот сюда да, э, заходит. И мне кажется, что инструмент слишком глубоко. Чуть-чуть поближе к коленям его. Перейдем. Качество видео, конечно, ужасное, вот и звук, слышите, компрессия очень высокая, ну ладно. Вообще я начал очень уверенно, да? но ну, Вот рука работает хорошо. Хотелось бы немножко ее облегчить, то есть не всегда так сильно работать вообще рукой. То есть больше работать иногда тоже кисточкой, чтобы легче звучало. Пресказка немножко грустно началась. Вот, звук очень мощный, яркий, аж балалайка захлебывается иногда. Такое ощущение, что э, у ребенка больше сил, чем э, выдерживает инструмент. Так, когда верхние у нас звуки. Значит, мы работаем больше по первой струне. Надеюсь, старайся работать ближе к первой струне. То есть опускай руку пониже сюда, я имею в виду в запястье. А то много слишком вторых струн много. Вот я должен. Цепка. Цепкости не хватает, чтобы, чтобы ты точно знал, что ты работаешь по какой конкретно струне. Для этого как раз нам нужно движение опять ротационное, вращательное, да, чтобы надежнее играть по струнам. Потому что если много машешь рукой, то есть возможность промахнуться мимо струн, а так оно нам надежнее. Лучше меньше работать кисточкой, но цепче. Рукой. Да, вот это снизу. Или что там? Должно прям точно выговаривать все ноты лучше. Там, та, та, та, та, та, та. Ну, здесь вот пицциката, может быть тут вибрато она была? Возможно, Да, вот двойной пиццикат, ну вот такое все время. Хотелось бы, чтобы она было от кисти зависит да вот здесь как раз таки надо работать по вторым струнам потому что в мелодии на а вот здесь уже по первой струне надо перейти то есть руку перемести пониже вот аж промахиваюсь потому что слишком много вот работаешь Здесь меньше лучше амплитуда работать, а больше масса руки, а, когда верхние лады. <coughs> ну, вот инструмент захватил. мощный парень. Да, надо проработать отдельно, то есть руки расслабили и сходу, чтобы оно получалось. Вот сразу заметно, да, сразу пошли вот эти Тут скорее всего ускорение уже ну не знаю текст, я не знаю эту обработку. Вот здесь уже хотел ну что-то такое, полегче и побыстрее. То есть нужно работать опять же кисточкой больше. То есть здесь должен быть темп. такой. Да, и Александр. лучше работать так. Начали аккорд, на нем посидели, чтобы, чтобы не было оно не очень звучит как-то музыкально не очень музыкально звучит поэтому поддержали первый аккорд переехали на следующий допустим да? тогда оно более музыкально будет звучать и явно вот или может быть я конечно ну, утрирую но кажется что ребенок уже устал то есть он уже машет на исходе сил вот вот вот сейчас сейчас уже конец пьесы и в принципе главное добежать до конца вот финальная точка не очень как-то вот чтобы на зрителя вот а так в целом конечно молодец я думаю что это явно призовое место для 13 лет очень неплохо вот а, поработайте над да, чтобы было больше ротация ротации и над, на двойным бициката а, все вариации которые или там пассажи они прорабатываются по много раз и кхм, желательно чтобы они получались сходу то есть рука не готова и вот она, висит Смотреть на гриб желательно. И так далее. <как> вот, спасибо всем за участие. Присылайте свои видео мне на почту. Ссылка указана в описании. Ставьте лайки, балалайки. все Увидимся в следующем видео. Пока.